какие пищевые продукты нужно убрать из своей еды, чтобы быть здоровым, чтобы успешно светиться лишним весом и чтобы снять этот лишний вес. Но всегда у всех стоит вопрос, а как же мне это сделать? Я знаю, но как же мне это сделать? Моя система похудания дает и правильное питание для планомерного, осознанного, быстрого снятия веса и дает сеансы, чтобы человек мог это выполнить. И здесь я вам предлагаю 6 занятий, которые пошагово вы проходите через определенные промежутки времени по схеме, как вам предлагается, и у вас уже появится возможность питаться так, чтобы вес сходил. Вы поймете, как ходить так, чтобы не использовать силы воли, а чтобы похудание шло само по себе. Все, что я вам там буду говорить, что мы с вами будем делать, будет входить внутри вас и пробуждать внутри вас ваши силы. Шаг за шагом выполните все шесть занятий, и вы уже потеряете первые килограммы лишнего веса. И дальнейшее ваше похудание для снятия уже многих лишних килограммов пойдет осознанно и...